Детская книжка «Маленький доктор» издательства «Азбукварик». Хочешь узнать много интересного о теле человека? Тогда давай поиграем. Отвечай на вопросы с помощью волшебного градусника, и ты станешь настоящим маленьким доктором. Прочитай вопрос. Какой важный орган спрятан внутри черепа? Головной мозг. Правильный ответ. Если ответ правильный, но с лампочка загорится зеленым светом, и ты услышишь веселую мелодию. Если ответ неправильный, но с лампочка загорится красным светом, отвечай на вопросы и узнавай много нового о теле человека.